Размер сети важен не столько из-за непосредственного количества элементов, с которыми мы имеем дело, сколько потому, что он устанавливает контекст того, как близко или далеко в среднем один узел сети находится от другого. И это важно, так как говорит нам, насколько быстро все будет распространяться по сети, а также размер показывает, насколько примерно объединены разные компоненты сети. Установление связи в рамках сети или перемещение из одного узла к другому редко дается даром. Обычно но требует затрат какого-либо ресурса. Это может быть расход топлива для путешествия по транспортной сети, прокладка кабелей для передачи информации или просто риск отказа, когда вы приглашаете кого-нибудь на свидание. Чем дальше мы вынуждены перемещаться, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, тем дороже нам это обойдется. Соответственно, менее вероятно, что это вообще случится. В результате, чем дальше нам приходится перемещаться, чтобы попасть с одной стороны сети на другую, тем, как правило, ниже уровень объединенности системы. В качестве примера можно взять Российскую империю времен 1900-х годов. Бескрайние просторы, простирающиеся от Европы до Восточной Азии. Однако, без налаженной транспортной сети она постоянно была под угрозой распада на части. После постройки Транссибирской железнодорожной магистрали информация, товары и другие ресурсы смогли в конечном счете распространяться по различным частям системы. И это то взаимодействие между компонентами системы, которое приводит к объединению и связности. Мы можем иметь дело с очень большой системой, но если в сети нет диффузии и взаимодействия, то она перестает работать как целостная система. Два важных показателя отражающие общее расстояние между узлами, это диаметр сети и средняя длина пути. Диаметром сети является длина самого длинного геодезического пути в ней. Вспомним, что геодезический путь это кратчайший путь между двумя узлами, то есть вычисляя диаметр сети, мы на самом деле будем искать все кратчайшие пути, а потом выберем самый длинный из них. Это даст нам понимание того, как далеко чему-нибудь может понадобиться переместиться, чтобы преодолеть путь через всю сеть. Средняя длина пути вычисляется через поиск коротчайших путей между всеми узлами, потом длины этих путей складываются и сумма делится на общее число пару узлов. Такое значение показывает число шагов, которое в среднем понадобится, чтобы переместиться из одного узла к другому. Итак, мы можем взять какую-нибудь настоящую сеть и узнать ее среднюю длину пути. Например, несколько лет назад исследователи рассмотрели социальную сеть Facebook. В то время в ней было около 721 миллиона пользователей и 69 миллиардов дружеских связей между ними. Оказалось, что средняя длина пути составляла всего лишь 4,74 промежуточных связей. Это кажется необыкновенно малым расстоянием между любыми двумя членами такой огромной сети. Можно процитировать одного из представителей Facebook. Который сказал по этому поводу следующее. В этих двух работах мы показали, насколько социальная сеть Facebook является одновременно и глобальной, и локальной. Она объединяет людей, которые находятся далеко друг от друга, но при этом имеют плотную локальную структуру, обычно наблюдаемую в небольших сообществах. Конец цитат. Это то, что называется феноменом тесного мира, который мы обсудим более детально в следующей лекции. Однако сейчас все же нужно выделить один момент. То, насколько близки элементы сети друг к другу, зависит не просто от размера сети, но также от ее структуры, как и можно было ожидать. Для демонстрации рассмотрим такие две сетевые топологии. Если посмотреть на диаметр кольцевой сети слева, можно заметить, что он довольно большой. В сущности он равен половине числа узлов в сети. Справа можно видеть древовидную сеть, диаметр которой намного меньше, из структуры сети, которая дает намного более эффективный способ соединять элементы Заметьте, что при топологии кольцо, число достижимых узлов возрастает только линейным образом и зависит от числа переходов, которые понадобится выполнить. То есть, если я сделал один переход, то смогу попасть в один из двух узлов. За два перехода смогу попасть в любой из доступных четырех. За три смогу попасть в любой из шести и так далее. И это линейная последовательность. В отличие от другой нашей сетевой структуры, в которой если встать в корень дерева, то из ветвящейся структуры можно получить экспоненциальный рост числа достижимых узлов по мере увеличения пройденного расстояния. За один шаг можно добраться до двух узлов, но за два шага можно дойти уже до шести, а за три шага до любого из четырнадцати узлов сети. И это тот экспоненциальный рост, который является одним из факторов существования феномена тесного мира. Такой рост позволяет иметь удивительно короткую среднюю длину пути даже в рамках очень больших сетей, таких как Facebook. Что мы должны увидеть во всем этом, так это то, что даже если у нас есть огромная сеть, которая имеет подходящую структуру, тогда у нас будет возможность достигать намного большего числа узлов по более коротким путям, чем в случае, когда сеть небольшая, но ее структура дает нам только линейное отношение преодолеваемого расстояния достижимых узлов. И это важно, так как мы зачастую рассматриваем размеры и масштабы в терминах некоторого неизменного количества, как число людей в городе или существ в экосистеме. Однако сети это про связность, поэтому в отношении размера вообще-то имеет значение то, насколько далеко вы находитесь от других узлов, что может значительно измениться после простой реструктуризации сети. Поэтому масштаб становится намного более субъективным и связанным с топологией сети.